Всем привет! Вы на канале Пожарный Порох. Сегодня я немного сменил обстановку, чтобы условия были более приближены к реальным, поэтому снимаем дома. Хочу поговорить об очень важной вещи, которая должна быть в каждом доме или квартире. Конечно, это датчики дыма, извещатели, дымоулавливатели, ну или их как еще называют пищалки от дыма. У меня есть два вида. Простой и умный. Сегодня посмотрим, как они работают и что они могут. Простой датчик у нас от компании Рубеж. Вкратце расскажу. Работает примерно год от кроны, срабатывает только от дыма. Диапазон рабочих температур от минус 10 до плюс 55. Давайте распечатаем и, и включим его сразу же. Ну а попозже посмотрим, как он срабатывает в дыму. В комплекте у нас получается есть инструкция, сертификат, крепежная планка к потолку и, ну, чек. и, конечно же, сама крона. Вот такой вот датчик, абсолютно простой, крона, планка и сам датчик. Сзади есть крышка, крышку отстегиваем, появляется отсек для батарейки кроны. Все подключаем, все подключили, он у нас автоматом активировался, можно увидеть, как светодиод начинает моргать, значит, он активен. Все. То есть если сейчас попадет в него дым, он должен запищать. Позже проверим, как у нас он будет срабатывать на дым. Так, давайте теперь к умным датчикам. Умные датчики нам предоставила компания Навигатор. Немного расскажу об этой компании. Она основана в 1993 году и за 28 лет она зарекомендовала себя хорошим производителем. В различной электронике. Несколько лет назад компания решила идти в ногу со временем и сделала очень крутую э, линейку под названием Smart Home. На сайте можно ознакомиться с большим количеством различных умных устройств, которых можно подключать к Яндекс Алисе, к Amazon э, Google Home. Ну а мы пока остановимся на умном датчике дыма. Устройство не требует внешнего подключения. Данный датчик подключается к домашней сети Wi-Fi для передачи сообщений об обнаружении дыма или изменении температур свыше 55 градусов. Посмотрим, как выглядит данный датчик. Поставляется он вот в такой коробочке. Внутри получается данной коробочки. Инструкция. Сам датчик получается крепежик к потолку э, скотч и сам датчик датчик выглядит вот так открываем крышку внутри у нас есть два элемента питания так получается убираем язычок, Получается и датчик сразу же активен, осталось только его подключить. Один датчик у меня уже подключен к моей сети Wi-Fi. А, я специально не стал подключать второй, чтобы показать именно вам, как происходит подключение, синхронизация. Ну и хотел показать, как круто сделано приложение, которое можно скачать и на Android, и на iOS. Приложение называется Навигатор Smart Home. Вот так выглядит это приложение, Навигатор Smart Home. Заходим в него. Открываем и сразу видим главный экран, это наш дом. Получается все устройства, которые у нас есть, они будут отображаться вот здесь. В данный момент здесь только один наш датчик, который установлен на кухне. Второй датчик мы подключим вместе с вами. Чем мне еще понравилась эта идея с умными устройствами? Тем, что можно хоть каждый месяц покупать по одному-два устройства и добавлять их в свой, так сказать, умный дом. Нажимаем на надпись «Мой дом», мы попадаем в управление домом. То есть здесь можно создать свой дом, либо пригласить дополнительного участника вашего дома. Например, жену, детей. Как, собственно, я и сделал на телефоне своей жены. Я просто пригласил ее в уже созданный дом. Все гаджеты, которые у нас будут, появляться или уже есть, она видит также и уведомления также приходят. Также нажав на свой дом, тут можно им управлять. Можно отредактировать количество комнат, добавить дополнительных участников. Возвращаемся назад и нажимаем на вторую вкладку «Умные сценарии». Про них я расскажу чуть позже, когда мы подключим второй датчик. Ну и третья вкладка – это вкладка «Профиля». То есть это ваш профиль. Здесь вы можете синхронизировать с Google Alexa, с Google Assistant, также управлять домом. Ну, в общем, давайте подключать датчик. Нажимаем плюсик на первой панели. Здесь мы видим огромное разнообразие устройств, умных устройств, которые можно подключить к приложению. Вот наш датчик дыма. Чтобы активировать, получается, Устройство, точнее оно у нас уже активировано. Чтобы включить режим сопряжения, тут всего лишь одна кнопка. Мы ее зажимаем на 3-5 секунд и светодиод начнет моргать. Быстро-быстро-быстро моргать. Заморгал. Выбираем детектор дыма. Вводим получается Wi-Fi сеть. И нажимаете далее. Убеждаемся в том, что индикатор мигает быстро. И ждем. Добавление устройства. Так, вот наш датчик, получается, подключился. Назовем его датчик 2. Назовем его точнее. А установим мы его в спальне. Вот так вот завершить. Все. В данный момент у нас два датчика. Вот, можно его изменить. Давайте его напишем датчик 1, который стоит на кухне. Один. подтвердить. Так, все. В данный момент у нас два датчика. Смотрите, один установлен в спальне, второй на кухне. Гостиная у нас нету. В гостиной у нас будет... Нет, э, в, спа... в гостиной попозже у нас будет стоять тоже такой же датчик. После подключения данных датчиков, их лучше всего закрепить к потолку. А все потому, что дым поднимается вверх. И соответственно, датчик сработает быстрее, если он так сказать, унюхает дым. Поэтому э, крепим к потолку. Так как он сработает быстрее, это, соответственно, может и спасти жизни, и просто избежать серьезных последствий. Внутри датчика что мы можем посмотреть? Здесь получается история уведомлений. То есть, когда он срабатывал, можно посмотреть, на что он срабатывал. Уведомление. Также да, датчик уведомит вас, что аккумулятор разряжен. Нужно заменить батареи. Это тоже очень удобно. Потому что неизвестно там ты поставил этот датчик на кроне, простоял пару лет, бах, он сел, как бы и ты даже не знаешь, сел он там, не сел, работает, не работает. А здесь приложение тебя уведомит. Ну и все. В принципе, здесь больше ничего интересного нет. Давайте перейдем к умным сценариям. Бесспорный плюс 21 века – это возможность быстрой и напрямую связаться с производителем. В случае с этими крутыми умными датчиками у меня появилась идея, которую я и озвучил навигатору. Будет здорово, если датчики будут работать между собой в так называемом умном сценарии, когда при срабатывании одного из датчиков срабатывает и второй. Просто представьте себе, насколько важны эти несколько минут, пока дым уже появился в одной части дома или квартиры и еще не дошел до второй. Они реально могут помочь спасти имущество и жизнь. Тут очень много различных датчиков, которые можно прям, ну, различные виды сценариев подобрать для себя. Можно какие-то простые там, чтобы включал, включался свет по приходу, ну, то есть элементарные какие-то. При открытии двери датчик открытия двери сработал, допустим, свет включился на кухне, Свет включился в коридоре и свет включился в большой комнате, к примеру. Да. То есть, очень много различных э, гаджетов. То есть, если ваш дом будет наполнен такими умными устройствами, то можно различные сценарии прикольные придумать. Так, ну а теперь самое главное. Испытаем скорость срабатывания датчиков. Проверим, насколько быстро они сработают, как они пищат, громко-негромко. То, что будет происходить дальше, ни в коем случае не нужно повторять дома. Я доволен, как сработали оба вида датчиков, это было почти одновременно. Отмечу, что обычный датчик дыма пищал безумно громко, соседи точно слышали. Это просто необходимо, ведь он не сможет проинформировать о задымлении и всегда находится дома. Вариант более чем бюджетный, правда вот за батарейкой надо следить самостоятельно. А вот датчики от навигатора идут в ногу со временем. И лично я однозначно отдаю предпочтение им. Не только в случае задымления, но и при повышении температуры, благодаря приложению, владельцы, которые не находясь в помещении, сразу же узнают об экстренной ситуации, которая происходит здесь и сейчас. Это благоразумно и дальновидно. Итог. Датчик дыма это однозначно очень полезная, нужная вещь доме ну а решать конечно же вам какой датчик поставить у себя дома простой который только пищит на дым или умный который пищит не только на дым но и на повышение температур и сообщит вам об этом на ваш гаджет причем в приложении вы можете настроить несколько домов допустим квартиру бабушки дедушки родителей и всегда быть в курсе важной информации ну и не забывайте что этот датчик можно просто подарить это будет хороший подарок вашим близким родственникам всем спасибо Спасибо за внимание, подписывайтесь, ставьте, а хотя вы и так все знаете, сделайте красиво. А теперь давайте пообщаемся в комментариях по поводу датчиков, пользовались, помогли они вам или вашим знакомым, может какие-то примеры, как они помогали. Ну и конечно же, что вы думаете про умные датчики, лично я думаю за ними будущее. Всем пока, берегите себя и близких.